<свят> Недавно я посетил поместье Майкла Джексона, здесь, в долине. Его называют «Особняк Джексона Хевенхерст. И я подумал, что это просто невероятно, потому что первый концерт, который я посетил ребенком, был как раз концерт Майкла Джексона, и мне удалось пожать ему руку, и он оказал большое влияние на мою жизнь. Майкл Джексон обладал силой вдохновить целое поколение. То, что он сделал, было невероятно уникальным и привлекательным. В самой отдаленной части Индии, в какой-нибудь деревне, где нет никакой инфраструктуры, знают Майкла Джексона. Вот уровень влияния, который он оказал на целое поколение молодежи в Индии, танцующих как он, подражающих ему. Это было мощной возможностью. Приношу свои извинения, если я скажу что-то, что может кого-то задеть. Но я полагаю, что его жизнь могла бы… он мог бы реально изменить мир в некотором роде. Но, к сожалению, рядом с ним не оказалось правильного наставника, советчика, а только лишь люди, занятые коммерцией. Я думаю, что все это было потрачено впустую. Пять дней назад я был в музее Элвиса Пресли в Мемфисе, Когда мы возвращались со своего путешествия, на обратном пути мы остановились в Мемфисе и посетили то место, где был убит Мартин Лютер Кинг. Когда я был в музее Элвиса, я подумал вот о чем. Он тоже властвовал на сцене два десятилетия, оказал влияние на целое поколение людей. Но его собственная жизнь превратилась в полный бардак, потому что у него не было достойного наставника, не было баланса. Был гений, но не было баланса. Это печальная история, и это произошло с большим количеством великих талантов в мире, в особенности в Америке, потому что люди с юных лет вырастали на неправильных вещах. Когда я говорю «неправильные вещи», я имею в виду химическое воздействие, алкоголь, все возможные виды отвлечений, но мы должны понимать, что наш интеллект, наши знания, наша гениальность — все это важно. Но для того, чтобы все они нашли свое проявление в этом мире, самое основополагающее для этого — баланс. Ты танцор, и ты спросил, в чем значимость танца. Ты можешь быть хорошим танцором, но если не будет устойчивой платформы, ты не сможешь танцевать, не так ли? Вот и все, чем является жизнь. Вне зависимости от того, насколько хорошо мы танцуем, танцуем ли мы на сцене, в офисе или где-нибудь еще, неважно, в какой форме находит выражение наш танец. Самое важное это стабильная платформа внутри нас. Баланс. Но если этого баланса нет, Тогда весь талант, все умение, вся гениальность, все, что вы знаете, неважно сколько у вас всего замечательного, все это будет растрачено впустую. Поэтому обе эти личности, Майкл Джексон и также Элвис Пресли — классические примеры отсутствия баланса. Если вы настолько грандиозно талантливы, что способны оказывать влияние на целое поколение, и не в одной стране, а по всему миру. Если вы обладаете таким балансом, если вы обладаете таким талантом, он должен быть применен таким образом, чтобы создать новое поколение людей и даже новую планету. Вы обладаете такой способностью, вы можете это сделать. У вас была такая сила. Просто-напросто отсутствовал баланс. Поэтому я говорю тебе, Амарион, танцуй настолько хорошо, насколько можешь. Возможно, и всякий может быть Майклом Джексоном, и мы не должны подражать ему. Но это новая возможность в этой сфере, потому что музыка и танец оказывают такое огромное влияние на молодежь. Но достичь баланса и сообщить этот баланс всем, кто вступает с этим в контакт, эти миллионы молодых людей, которые чувствуют связь с тобой, я думаю, это твоя основная обязанность. Ведь если ты обладаешь силой и влиянием на жизни других людей, ты должен убедиться, что это влияние положительно, и что оно способствует их благополучию и никоим образом не против их благополучия. Ты спрашивал о танце. В чем значение танца? Видишь ли, я должен сказать тебе следующее. В нашей культуре, все боги танцуют. В других культурах бог — серьезный парень, <laughs> очень серьезный парень. Но в Индии, если человек не танцует, мы не будем относиться к нему как к богу. Все индийские боги женского и мужского пола всегда танцуют, потому что если они не умеют танцевать, они не могут быть богами. <laughs> потому что танец, по сути, означает, что жизнь происходит, Танцевать в каком-то жанре — это одно. Может быть, ты не знаешь, что моя дочь профессионально занимается классическим танцем, индийским классическим танцем. Я забрал ее из школы и отправил учиться танцу, потому что это очень важно для нас, и танец — это не просто развлечение. То, каким танцем ты занимаешься — это одно но даже ребенок может встать и начать танцевать. Ребенок полный радости и жизни, начинает танцевать. Если тело не может находиться в покое, оно ощущает потребность сделать что-нибудь жизнерадостное. Оно будет танцевать. Вы, наверное, создали свой собственный стиль. Я не знаю, скользишь ли ты и вы делали вышли штуки подобно тем, которые делал Майкл Джексон. Существует много разных методов, но, по сути, это ликование физического тела, и наилучшим способом самовыражения этого является танец. Наивысшая форма того, как тело может выразить себя — это танец, потому что это соответствует наивысшему уровню его насыщенности. Для этого баланс тоже играет очень важную роль. Для того, чтобы хорошо танцевать, самое главное — это баланс. Но многие люди танцуют только, когда они пины. Раз в году мы проводим фестиваль, длящийся всю ночь. Почти миллион посетителей. В прошлый раз его посетило 870 тысяч человек. И это транслируется по всей стране, по более чем 100 каналам в Индии. Всю ночь с шести вечера до шести утра. И никакого алкоголя, никаких наркотиков. И всю ночь эта огромная толпа поет и танцует. Ух ты! Мне нужно это увидеть. Я думаю, тебе обязательно нужно приехать и увидеть а, это. я приеду. Я попрошу отправить тебе пару видео. Да, я бы хотел испытать это. Это потрясающе. Без насыщенности. Когда эмоции достигают состояния ликования, ты, возможно, начнешь петь, вне зависимости от того, начинающий или профессиональный ты певец, в состоянии восторга. Тебе хочется петь. Даже те, кто не знает ни одной песни, начнут напевать что-то невнятное себе под нос. Когда физическое тело входит в состояние восторга, оно естественным образом начинает танцевать. Вот как это должно быть. Стиль танца и прочие вещи — это другой вопрос. Это вопрос культуры, и с этим связано много разных аспектов. Но, по сути, танец — это проявляющийся восторг жизни, энергия жизни искрится. Мы не будем считать кого-то божественным или подобным Богу, пока его жизненная энергия не станет искрящейся и бьющей через край.